18 421 звонок поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу Галышмановского городского округа в 2019 году. Это несколько больше показателей прошлых лет, но увеличение числа обращений граждан связано не с ростом количества происшествий, а с расширением сферы деятельности службы. Стали обрабатываться звонки по скорой помощи централизованно, то есть разделили всю Тюменскую область на 4 куста. И наш куст присоединили, Галышманский городской округ присоединили э, к городу Галыш... Ишиму. Э, поэтому сейчас у нас скорую помощь вызываем через город Ишим. Э, поэтому граждане э, пускай не пугаются, когда слышат в ответ в трубке «город Ишим». Нужно конкретно называть адрес, что случилось, кому вызываете скорую помощь. То есть все эти данные, что запрашивает диспетчер, нужно подтверждать, говорить и конкретно указывать адрес и ждать помощь. Задача диспетчера – принять звонок, получить всю необходимую информацию от гражданина и передать ее службе, которая будет действовать в зависимости от ситуации. При этом ЕДДС контролирует весь ход ликвидации того или иного происшествия. В основном у нас связаны это скорая помощь, полиция, по линии ЖКХ это теплосеть, водопровод, канализация, электросеть, так скажем, и газовая служба. Но в основном это у нас, раз у нас проводится много работ по плановым работам по электросети, поэтому в основном звонки идут по отключению света. Но сейчас у нас идет информирование населения не только, допустим, по электронной какой-то почте там и так далее, но и по телевидению и радио, поэтому население более-менее информировано и звонков как таковых уже обильно нет по этому поводу. А еще диспетчеры следят за обстановкой в общественных местах районного центра. Видео с камер системы «Безопасный город» выводится на большой экран. В случае необходимости необходимые фрагменты могут быть переданы сотрудникам правоохранительных органов. В 2019 году уличные видеокамеры помогли установить личности и задержать сразу нескольких злоумышленников.